Здравствуйте! Сегодня будем готовить салат из цветной капусты. Вот эти все необходимые ингредиенты для приготовления данного салата. Все эти ингредиенты нам знакомы. Теперь приступаем к нарезке их. Нарезаем морко. Морковь нарезаем тонко. Можно и на терке, просто при закладке банки, когда нарезана на терке будет морковь, она будет изгибаться и не так будет смотреться в банке. Но для качества пищи разницы нет. Итак, продолжаем нарезку всех овощных ингредиентов, которые нам необходимы для данного салата. В конце видео будет дан рецепт, какие ингредиенты необходимы для данного салата. Можно заменять и своими ингредиентами, кто как хочет. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Так же сам и здесь. Каждый готовит данный салат под себя. Из цветной капусты берем только соцветия. Кочарёшки эти выкидываем. Вот так выглядят эти соцветия. Красивенькие. Потом их будем закладывать в таком состоянии в банке. На дно банки ложим лист хрена. На этот лист будем добавлять остальные ингредиенты. Берем перец душистый, ложим по одной-две штучки в банку, кто как любит, но более не советую. Лавровый лист тоже по одному листочку, каждую банку раскладываем. Больше тоже не надо. Специи будем стараться как поменьше ложить, но ну, если кто любит, пожалуйста, ложьте так, но мне они сильно не нравятся. Потом продолжаем закладку остальных ингредиентов, в какой очередности, кто как хочет. Раскладку по банкам каждый делает по-своему, кому что нравится. Но мы на них закладываем зелень, потом семена укропа и все необходимые приправы для придания данному салату вкуса. Сейчас раскладываем зелень лук парея. Если нет лук-порея, можно заменить чем-нибудь другим. Завершая этап раскладки зелени по банкам, теперь приступаем к закладке соцветия цветной капусты. Соцветия должны быть без режек. Для украшения данного салата банки можно закладывать другие компоненты ярко выраженные. Это красный перец или морковка, которая будет на белом фоне хорошо выделяться. Итак, по своему усмотрению делаем раскладкам по банкам любые ингредиенты, которые нам нравятся. Для этого салата лучше использовать маленькие банки. В данном случае мы это используем 0,5-0,7 литра. А у кого побольше семья, то можно раскладывать в банки и побольше вместимостью. Этим временем, пока мы раскладываем, необходимо поставить воду, чтобы закипела. Итак, вода закипела, банки все разложены. Теперь начинаем проливку их кипятком. Кипятком проливаем доверху, чтобы все ингредиенты были погружены в кипятке. И потом будем накрывать металлическими крышками для пропаривания. Объем воды берем запасом, где-то в 1,5 литра. Лучше пусть останется, чем его потом будет не хватать. Потом эту воду будем и сливать для приготовления маринада. В время стерилизуем металлические крышки и накрываем банки ранее залитым кипятком. Так находящиеся в банках все ингредиенты будут пропариться в течение 15 минут. Кто желает, чтобы капуста была помягче, ее необходимо прежде бланшировать в воде около 3 минут. По истечении времени 15 минут, минут эту воду будем использовать для приготовления маринада для приготовления маринада добавляем соль полтора столовых ложки 40 50 грамм сахар три с половиной ложки с горкой 90 100 грамм и как закипит маринад добавляем еще упса 9 7-8 столовых ложек 70 80 грамм берем крышку обыкновенную для слива воды и закрываем баночки и аккуратно сливаем данную воду для маринада это где-то ориентировочно 1 литр воды сюда пойдет Итак, так слили всю воду со всех банок это где-то около 1 литра воды ставим на плиту и доводим данный маринад до кипения как он только закипит снимаем и сразу заливаем банки данным маринадом будем осторожно обращаться с кипятком разливаем данный маринад по банкам маринад заливаем доверху Данный вид салата готовится без стерилизации. Первый раз проливаем кипятком и даем ему настояться около 15 минут и второй раз заливается горячим маринадом. И после этого можно их сразу закрывать металлическими крышками. Берем крышки стерилизованные и закрываем ими банки. Данный вид салата нельзя закрывать капроновыми крышками, потому что ингредиенты этого салата еще не достигли готовности. Они должны дойти до полной готовности, когда находясь под укрытием теплого покрывала и укутывания их в горячих банках. Тогда они будут уже полностью готовы, когда банки остынут. Вот так красиво выглядит наш салат банка при консервации на зиму. Эти заготовки на зиму и вкусный салат из цветной капусты и с другими овощными ингредиентами, понадобится нам для украшения стола необходимый час. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем приятного аппетита! Если у вас есть какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Буду рад ответить. Кто не подписался, то подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! До свидания!